Всем привет друзья, пошла успокаивать душу, грибы посмотреть. ну то есть опята, здесь недалеко от дома, Андрей говорит, ты куда, я говорю, посмотрю опята есть нет, душу успокою, Но ну, иди успокаивайся, говорит, и короче, ночи это вот туда мы ходили, и вот сейчас смотрю муравейники, Муравьев очень мало. Летом тоже самое было. Я ходила проверять. Засуха была. И муравьев нету. Короче, хожу, брожу. Собаки лают. А грибочков-то и нету. Но сегодня мы собираемся в деревню а, картошку копать. Вот самое ну прежде чем сейчас время 5.30. Короче, хожу, брожу с проверкой. Вот в том году я здесь очень много собирала его от Значит, меньше не будет у нас грибов. Но я в масляту собрала два ведра. Сделала солянку. Солянка есть. Баночку литровую замариновала. И морозилку положила. Пакетиков. Вот так. Чуть-чуть еще, еще похожу и домой пойду. Короче, здесь народ ходил даже срезов ничего нету не ни опять то есть корней даже нет обычно заходишь срезы там везде кругом а нету нынче грибов нет в том году очень много хорошо выросли нынче пусто ничего вообще нету даже внутри росло вамху Во вот здесь росли они нету даже корней нету даже мелких нету Баня. так рано 4 заморозка уже были 4 заморозка представляете а вчера сильно был Ладно. Будем собираться домой. Ну, пока... Пока люди ничего не говорят. Вот, Короче, бесполезно ходить. Вот в этих местах я всегда собирала можно туда сходить. Ну, видно, народ здесь ходил. По тропкам, видно. Там ходил. Какие красивые. Какая красота здесь растет. На каждом пеньке были были опятки. А нету. Так, Нету, вообще нету. Хотя бы шляпку увидеть. Нет, ни одной шляпки. Короче, все. Разворачиваюсь и вот домой. Вот ради этой красоты я сюда подошла. Вот там еще красивее. Смотрите, все-таки я подошла по кустику. Какой красивый, приятный цвет. Алый, алый цвет. Красота. Осень все-таки такие, такие палитры передает нам, да, такие краски. Это просто му непостижимо. Даже сосчитать вот со, со всей этой красотой, да, это вот надо на, на эти картинки смотреть, чтобы сочеталась а, твоя красота, которую ты делаешь. Ладно. Поедем в деревню сейчас собирать картошку у дедушки. Еще в баню истопим. В банки помоемся. Мы баню любим. Все походило. Душу успокоило. Короче, нету. Кто-то там от нас казалось, говорит, в кушай мере в нашем поселке, что грибист есть. Типа грузи собрала рыжики. Все вронило Нету. Ни грузей, ни рыжиков, не трубка. Специально говорят, что люди, люди бегали, рыскали. Даже, друзья, знаете. Я когда в лес захожу, чувствую запах грибов. А вот раз вчера с Андреем ездили, Андрей говорю грибами вообще не пахнет, нету. Он тоже зашел, нету грибов. Нет, нет. Обычно м -м, прям такой Чув чувствуется запах. влажный запах запах травы листвы но не грибов пошла смонтирую видео все до встречи в деревне короче друзья мы пока в деревне не поехали у нас поехали мой отец и Андрей у меня и отец мне сказал в оставил, иди сходи в магазин, говорит, закупись там кофе, муфе, э, хлеба. Ну, говорит, на свое усмотрение, детишкам что-нибудь. Ладно, говорю. Они уехали на мотоблоке, увезли копалку, мешки. Места нету, вы приедете, говорит, на такси. Ладно. Я говорю, как вы копаете, мы приедем, чтобы сразу собирать. Баню начинать топить, баню еще будут топить. Мы собирать, и потом соберем, и Паню и обратно на такси. Так что вот так вот. Пойду сейчас в магазин, а потом вам покажу, что именно я купила. Так, друзья. Так, друзья, сходила я по магазинам, купила нашему дедушке кофе. Он куда взять, потому Подожди. Санкету взяла в деревню чайки. это дедушка деньги дал, зернушка и этот как его, как его на Как? Вот. Лапки-царапки, точно, так, купила зенитовские шницели, они вкусные, так я их пожарю и мы с собой заберем. Так, колбасу да, ладно сейчас веверку последнюю которую я очень люблю я тоже. да дедушке холодец туда деревню он сказал взять а, поехал, ты, я... тихо. молодец суповой набор два куриных один с себя один дедушке он очень хороший нам нравится хочу, да, сейчас подожди так туалетную бумагу и четыре буханки хлеба. Все, навержены же не щебле, Четыре <съём> буханки хлеба. Два белого, два белого и два черного. Сейчас пожарим, да, котлепки с собой с деревни взять. А нам хотя бы что-то? Что вам хотя бы что-то? Что <съём> надо? Сейчас мама колбаску даст, а? <съём> О, полный пакет сладкого, на. Да. А это не сладкое, что ли? Что-то не сладкое все. О, на Мини с Дариной только колбасы. Дай мама сделай. Так, я пойду сейчас дежурство сдавать. У нас дежурство надо сдать. Дай же мату, а мне Сейчас, дам, Дай же мату, а мне пошло, мама. Ладно. Хорошо? Хорошо. Тебе целую большую дать? Mm? На, дари. Mm? Такую. Такую? Mm. Ладно. Сейчас подежурство сдам и это. Пойду. Mm. Тигрекс -кс -кс. На, кушай. На холодильник пока засунем, да? Да. Yeah. Ага. Пошла, mm.